Сегодня мы представляем вашему вниманию сыроварню Бермайер Оптима Плюс на 10 литров эта модель. Сейчас вам немножко о ней расскажу. Эта модель сыроварни идет от любого вида плит, как от электрической, так и от газовой плиты. Также она имеет автоматическое вымешивание зерна. Вот такая вот лопасть прикручивается крышки сыроварни, То есть легко, затруднений никаких не вызывает. А вот такие лопасти, которые направлены в разном направлении, для того, чтобы специально вымешивание зерна происходило равномерно. Смотрите, далее. То есть, когда вы подключили мешалку, вот здесь находятся два ведра. Ведра полностью из нержавейки, они абсолютно бесшовные. То есть, никаких швов не видно. Также это очень удобно, когда вы вымешиваете сырное зерно, то есть оно у вас никуда не попадет. Сюда вы наливаете воду. Воды где-то на 10 литров нужно залить примерно литр. То есть заливите сюда воду. Далее вставляете вторую чашу, за счет чего там у вас образуется водяная рубашка для равномерного нагрева молока. Сюда вы уже заливаете молоко. Непосредственно можно залить 10 литров, это полезно, объем, можно залить меньше, то есть на ваше усмотрение. После того, как вы залили молоко, вы устанавливаете голову, далее подключаете уже э, к сети. Вот здесь есть отверстие, которое также просто одевается и прикручивается. Далее вы включаете в розетку, и вот здесь у вас есть такой штекер, который, э, с помощью которого вы нажимаете, и у вас включается вымешивание уже устройства. Это выключаете. Включили помешивание а, значит, и начинаете нагревать молоко. Вот сюда вставляется датчик, который будет измерять температуру. Датчик в комплекте у нас также входит. А, то есть поставили, а, нужно, например, по рецепту вам нагреть до 32 градусов. До 32 градусов молоко нагрелось. Вы вымешивание выключаете. То есть поднимаете голову. Голова очень легкая, то есть никаких трудностей вам не составит это сделать. Снимаете голову. И дальше уже начинаете работать непосредственно с молоком для образования сырного сгустка. Для начала вы вносите закваски. Закваски у нас вот в таких пакетиках. Здесь предусмотрено на 100 литров молока. То есть вносить вам нужно будет совсем немножко где-то со спичечную головку. Распределили поверх молока закваски и дали постоять 5 минут, чтобы заквасочки впитались. Далее вы используете ферменты. Фермент уже вот в такой упаковочке. Он серебристого цвета в такой упаковочке находится. Внутри он желтого цвета. То есть также распределили поверх молока также со спичечную головку. Здесь тоже предусмотрено также на 100 литров молока. Распределили фермент и также дали постоять 5 минут. Далее, чтобы лучше закваски ферменты взаимодействовали с молоком, вам необходимо снова поставить голову. И включить автовымешивание буквально на одну минуточку, чтобы все равномерно распределилось по молоку. Одну минутку помешала, выключаете вымешивание и оставляете в покое от 20 до 40 минут. Иногда это может даже занять чуть больше времени, это зависит еще больше от времени года. После того, как у вас образовывается сырный сгусток, вы поднимаете голову, непосредственно где у вас была мешалка, у вас будет образовываться сыворотка, то есть такого желтого цвета, и вы уже сами поймете о том, что пора приступать к дальнейшему действию. Не бойтесь, вынимайте мешалку, то есть вместе с головой ничего страшного, то, что повредится сгусток, в этом такого ничего нет. Обычно я проверяю кончиком ножа, то есть немножечко поддеваю сырный сгусток и смотрю уже до какой степени он загустел. Когда сырный сгусток у вас полностью образовался, вы берете нож лира. Нож лира у нас идет полностью из нержавейки с посеребренными струнами. Вот, то есть очень удобный. Струны расположены друг от друга на равном расстоянии, что улучшает разрез кубика именно сырного зерна. То есть он у вас будет равномерным. Одним движением руки вставляете до дна сыроварни и проводите на себя. Также проводите с этой стороны, переворачиваете. И то же самое повторяйте в другом направлении. С помощью этого у вас образуются сырные такие кубики. Эти кубики уже готовы теперь полностью к созданию сыра. То есть это уже то, что вам необходимо. Далее, когда у вас эти кубики нарезаны, вы берете голову смешалкой, также ее устанавливаете. И включаете помешивание. Помешивание может быть э, по времени разное, так как это зависит от э, сорта сыра, от его дальнейшей выдержки и много других факторов. Э, все это вы можете про прочитать у нас в книге с рецептами, которая также идет в комплекте с сыроварней в подарок. То есть рецептов здесь очень много, как твердых сыров, так и мягких сыров и всяких коктейлей, и топленого молока, ряженки из топленого молока. То есть, можете все это посмотреть. Йогурт и сгущенное молоко. Вот такая книжечка. Вот. После чего вы включили помешивание, и у вас сыроварный вымешивает сырное зерно. Когда проходит время, вы поднимаете голову, убираете ее в сторону, и здесь у вас должны образоваться уже непосредственно зернышки, которые уже готовы, в принципе, к созданию сыра. Это если делать, например, самый простой сыр. Если у вас по рецепту прописано еще что-то, какие-то действия, в принципе, вы э, сможете это все прочитать, ничего сложного не составляет. То есть тут прямо прописано, сыр российский, установить такую-то температуру, помешать, подержать, то есть, переключить еще на другую температуру. То есть, в принципе, все в рецептах очень понятно прописано. А, также есть в некоторых рецептах удаление сыворотки постепенно. То есть где-то 20% сыворотки нужно будет удалить, где-то 40% и так далее. То есть, в принципе, все прочитайте. После того, как у вас образовалось сырное зерно, вы должны будете это сырное зерно переместить в формы. Формы у нас вот такие, они полностью из нержавейки. У них имеется также фальжно, что очень удобно. То есть, вот сюда убираете сырное зерно в эту форму. Также обратите внимание, с боков у нас есть специальные разрезы для выхода сыворотки остатка, да, чтобы она не была очень влажной. После того, как поместили сюда сырное зерно, вы накрываете это крышечкой сверху, вот такой нашей фирменной, и э, ставите уже под пресс. Пресс у нас полностью пневматический, то есть сила давления у него очень достаточно плотная. Вот, то есть вставляете сюда форму, сейчас я уже не буду раскручивать, вставляете сюда форму, э, вот этими штыречками упираетесь э, именно в саму форму крышечку верхнюю, и за счет этого вы прессуете сыр. То есть прессование может занять как один час, так и больше суток. То есть это уже на ваше усмотрение. После того, как прессование у вас заканчивается, вы форму достаете, крышечку верхнюю снимаете, переворачиваете, и у вас образуется полностью ровная головка, да, то есть сырная такая. А в основном из 10 литров выходит где-то 1-2 кг сыра, в зависимости именно от его сорта и плотности. В принципе, вы убираете его либо на выдержку, либо уже можете употреблять этот сыр. То есть он очень вкусный получается. В принципе, все очень просто. Никаких трудностей это не составляет. Так что приобретайте нашу сыроварную Бирмайер Оптима Плюс. К ней сейчас очень много подарочков. То есть, как я вам говорила, уже книга с рецептом идет, книга в помощь сыроделу. Также инструкция по эксплуатации. PH-полоски идут для поделения кислотности молока. Ферменты и закваски идут на 60 литров молока. Также у нас сейчас идут берет, вот такой вот очень хороший плотной ткани. Перчатки, перчатки двух видов, на нарукавники и также фартук. То есть это все сейчас идет в подарок у нас. И также нож Лира. Если вы будете готовы снять нам видео отзыв распаковки нашей сыроварной, то вот такой нож Лира мы вам положим совершенно бесплатно. Так он у нас стоит на сайте 2500 рублей. Можете посмотреть. А, удачного вам сыроварения. Ждем вас на нашем сайте. сыртремассов.ком а, Оставляйте заявки. Мы обязательно с вами свяжемся, проконсультируем. Отправим вам какие-то видеообзоры, также на наши сыровары, чтобы вам было проще выбрать модель, подходящую именно для вас. Будем рады видеть вас у нас на сайте. Всего доброго!